Программирование терморегулятора ТР-16Н. При подаче питания, когда вы первый раз подключаете терморегулятор, или когда питающий элемент был отключен, на дисплее появится надпись «Стоп». Это говорит о том, что надо установить текущее время. Кратковременное нажатие на кнопку «Стрелочка вверх» или «Стрелочка вниз» на дисплее 12.00. Кнопками «Стрелочка вверх» или «Стрелочка вниз» Мы выставляем текущее время. Сейчас 7 часов 40 минут утра. Выставляем. Коротковременно нажимаем на кнопку В. На дисплее D1. Мы должны установить какой сейчас день недели. У меня среда. Значит, третий день недели. Устанавливаем 3. И кратковременным нажатием на кнопку «В» фиксируем выбранное значение. Мы установили. Текущее время. 7 часов. 40 минут утра. День недели. Среда. Корректировка текущего времени. Нажимаем и удерживаем кнопку «В» до появления на дисплее значения текущего времени. Кнопками стрелочка вверх, стрелочка вниз мы можем откорректировать текущее значение времени. После корректировки кратковременно нажимаем на кнопку «В» и можем откорректировать день недели. После этого фиксируем выбранное значение «Отключение питающего элемента». Это действие позволяет увеличить срок службы питающего элемента если терморегулятор не будет использоваться длительное время. Отключаем прибор от питания. Нажимаем на кнопку «В» и включаем прибор. На дисплее надпись «Стоп». Это говорит о том, что питающий элемент был отключен. После этого отключаем прибор от питания. Включение и выключение терморегулятора. Терморегулятор можно включить двумя способами. Первый. Обесточить терморегулятор. Второй. Нажать и удержать кнопку стрелочка вниз. До появления на экране "off". При отключении терморегулятора все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. И повторная настройка не нужна. Если контакты 1 и 2 были замкнуты, то они разомкнутся. Включить терморегулятор можно аналогичным способом. Блокировка кнопок управления. Нужна для того, чтобы неопытные пользователи не смогли хаотичным нажатием на кнопки сбить существующие настройки. Включается очень просто. Нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка вверх. До появления на дисплее блок. Теперь при каждом нажатии на любую из кнопок на дисплее появляется надпись «Блок». Убрать блокировку можно аналогичным способом. Временная подстройка температуры. Эта функция позволяет быстро изменить желаемую температуру которая отрабатывается на данном временном отрезке. Кратковременное нажатие на кнопку «стрелочка вверх» или «стрелочка вниз» на дисплее «желаемая температура». Кнопкой «стрелочка вниз» мы можем понизить желаемую температуру, кнопкой «стрелочка вверх» мы можем повысить желаемую температуру. Выбираем 25 градусов. И кратковременным нажатием на кнопку В фиксируем выбранную температуру. Желаемая температура. Это температура, при которой контакты 1 и 2 разомкнутся. То есть обесточится нагрузка. У нас это светодиодная лампочка. Эта температура сохранится до следующей температурной точки. И в дальнейшем терморегулятор будет работать по заданной программе. Если таймер был отключен, то есть выбрана программа P-OFF, эта температура сохранится. И в дальнейшем терморегулятор будет работать в этом температурном режиме, пока мы не поменяем настройки. При подстройке температуры гистерезис не меняется. Установка гистерезиса. Гистерезис это разница между температурой включения и выключения. Кратковременно нажимаем на кнопку В до появления на дисплее буквы G. Кратковременно нажимаем на кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На дисплее начали мигать цифры. Это значит, что мы можем менять значение гистерезиса. Кнопкой стрелочка вниз мы уменьшаем значение гистерезиса. Кнопкой стрелочка вверх мы увеличиваем. Значение гистерезиса. Гистерезис можно установить от 1 градуса до 50 градусов с шагом 10 градуса Цельсия. Устанавливаем 3 градуса и кратковременно нажимаем на кнопку В, подтверждая выбранное значение. Выбор режима работы терморегулятора. У терморегулятора ТР-16Н три режима. Режим нагрева, режим охлаждения и режим окна. Кратковременно нажимаем на кнопку V до появления на экране ХИТ. Потом нажимаем на кнопку стрелочка вверх. На дисплее начала мигать надпись ХИТ. Это режим нагрева. Еще раз нажимаем на кнопочку стрелочка вверх. На дисплее мигает надпись «Cool». Это режим охлаждения. Еще раз нажимаем. На дисплее вы видите значок режима окна. Выбираем режим нагрева. И кратковременным нажатием на кнопку V фиксируем выбранное значение. Сейчас на конкретных примерах покажу, как работает каждый режим режим нагрева была установлена желаемая температура 25 градусов, гистерезис 3 градуса. При этих настройках, если температура опустится до 22 градусов и ниже, то терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент. А когда температура поднимется до 25 градусов и выше, то терморегулятор отключит питание на нагревательном элементе. Режим охлаждения. При этих настройках, при достижении температуры 25 плюс 3, 28 градусов и выше, терморегулятор включит охладительный механизм и будет работать, пока температура не опустится до 25 градусов. При достижении 25 градусов терморегулятор обесточит охладительный механизм и не включит последний пока температура не поднимется до 28 градусов. Режим окна. При этих настройках нагрузка будет включена в температурном диапазоне от 22 градусов до 28 градусов Цельсия.